Позвонил Михалыч брат, хочет приобрести трехлитрового патфайдер. Чтобы мы пощупали, помацали, засунули всюду свою жалобу. Это не есть первый признак того, что с мотором что-то не так. Да то тяги нет совсем. Первое, что мы будем делать, это мы будем мерить компрессию. Проверим свечи, накалы, проверим технические жидкости, сделаем диагностику ходовой подвески и подключим компьютер. Это масло. Масло в воздушной магистрали быть не должно. Диски тормозные передние. Ставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь. И это очень хорошо, что Алексей приехал именно к нам в Крымусаты. Поверь мне на слово. Так и здрасте вам опять. Позвонил Михалыч обрат, хочет приобрести трехлитрового подфаймер. Говорит, друг продает. Продает задешево. Печалька с турбинкой какая-то, вкладываться не хочет. Глянем? И вообще, пав как таз. Паф как таз? Квас как таз. Помните? В общем, пригонит он на диагностику этот джип, мы файдер, чтобы мы пощупали, помацали, засунули всюду свое жало. В общем, комплексную диагностику сделали и сказали свое фею. А пока он едет, Лех, попиздящий, я кайфанул. В инстаграмчике позалипаю. О, слышал? Сигнали. Пошли открывать. Что, как -то... Да едет что-то тяги нет совсем. Слегка трясется, что-то не очень понятно. У меня сразу лучше есть. Нашел с чем самую. Тебе нафига вообще такой тас -то? Слушай, особой необходимости на самом деле нету, хотел как бы себе джип, ну, на дачу на ту же самое, как у меня там и собаки, и как бы на речку съездить на ту же самую, плюс друг продает, ну, как друг, знакомый продает, хороший как бы, один хозяин по факту, он ее, то есть, ну, брал нулевую, да, да вообще супер как бы, и ценник. Достаточно приятно ниже рынка. Ну вот говорит, черта с турбинок, как бы, фиг его знает. Слушай, ну достойный выбор на самом деле, бля, большой, рамный, там, 2 метра жизни впереди, но супер. все будет зависеть от того, что под капотом, в каком состоянии мотор. А для этого ты к нам приехал, сейчас мы отдиагностируем по всем параметрам и что-нибудь расскажут. Было бы супер. Друзья. Для того, чтобы Леха Михайловича брат спокойно мог себе приобрести этот автомобиль, либо не приобрести, нам надо сделать комплексную диагностику. Что включает в себя комплексная диагностика? Это тестирование автомобиля по разным параметрам. Для этого нам понадобится кое-какой инструмент. Первое, что мы будем делать, это мы будем мерить компрессию. Компрессию в каждом из цилиндров. Но, опять же, если хорошо открутятся свечи накала, потому что у автомобиля пробег далеко за 150. Вот. Если мы откручиваем свечи, мы мерим Компрессию. Если компрессия нас устраивает или не устраивает, мы заглянем Но... хитрым глазом в цилиндры, посмотрим на предмет задир. То есть эндоскопом глянем в цилиндры. Дальше мы проверим свечи, накалы, проверим технические жидкости. Сделаем диагностику ходовой подвески и подключим компьютер. Ну а сейчас мы сделаем экспресс диагностику. Внимание на экран. Все, что мы сейчас увидели, это не есть первый признак того, что с мотором что-то не так. И это далеко не турбина. По какой причине это возникло, мы сейчас будем разбираться в комплексной диагностике. А кому стало интересно, смотрите наш полный ролик на нашем YouTube-канале. Днище обработана нормально, все в масле, гнить точно не будет. Первым этапом нашей диагностики является замер давления масла. Выкручиваем электронный датчик и вкручиваем наш механический манометр и проверяем. Запускаем. 2 кг на холостом ходу, это в принципе нормальное давление. Проверяем дальше. Фильтр свежий, видимо недавно поменяли. Следующим этапом у нас идет замер компрессии. но ну, Для того, чтобы замерить компрессию, нам нужно попробовать выкрутить свечи нокаумом. Для этого я здесь сейчас немного подразберу, тут надо немножко снять э, навесное оборудование, и будем мерить, мерить и смотреть. Лех, короче, свечи я выкрутил, э, налет у них плохой, mm -hmm. налет говорит о том, что масло попадает в цилиндры и оно там горит. Mm -hmm. Но то, что они выкрутились, это хорошо, значит сейчас будем мерить компрессию и смотреть. Что с ней? Итак, друзья, вкрутили адаптер вместо свечи и будем проверять компрессию. Поехали! Хорош! Где-то пять. Проверяем второй цилиндр. Крути! Ворот. Ровно 6. Следующий цилиндр. Леха, крути! Ворот. Четвертый цилиндр мы проверяем и смотрим. Следующий цилиндр. Поехали, Леха! Ну, и последний цилиндр проверяем. Ну, какая-то компрессия очень маленькая, очень подозрительная. Для чистоты эксперимента мы залили немножко масла в цилиндр и проверим компрессию с маслом. Друзья, компрессия, где была 5 кг, поднялась до 12. Значит, цилиндров там нет. Это однозначно блок. Надо делать. Друзья, при демонтаже свечей накала мы сняли патрубок воздушной магистрали. Положили его, и пока мы мерили компрессию, вот что с него натекло. Это масло. Масла в воздушной магистрали быть не должно. Мы проверяем работоспособность свечи, не сопротивление и не время срабатывания. Работает. Работает. Работает. Работает. Работает. Работает. К свечам вопросов нет. ДТП, КТП, стойки стаба зад. Шарики верхний зад и два сухих кардана. Диски тормозные передние под замену. Колодки тормозные передние под замену. Опоры шаровые задние, верхние и нижние менять, стойки стабилизатора заднего менять, uh -huh. кардан, оба кардана шприцевать. Как тебя зовут-то? Лёха, не нужна тебе такая машина, брат? Поверь мне на слово. <плес> По результатам диагностики блоков управления по мотору ничего не выявлено. Единственное, что мы выявили, это неисправность подрулевого шлейфа. Поэтому у хозяина горит э, подушка безопасности на панели управления. Это типичная болячка на подфайндерах, надо им менять улитку. Лёх, короче, диагностику мы закончили. Результаты неутешительные. То, что это не турбина, это однозначно, но турбину не мешало бы еще проверить на стенде, когда мы снимем ее или кто-то другой снимет. Значит, компрессия маленькая, износ под цилиндром, скорее всего, большой. Вот. Не стоит брать эту турбину. Это не то пальто, в него еще надо вкладываться. Главное, доехать теперь обратно, вернуть машину. Да! Друзья, комплексная диагностика на этом закончена. Результаты этой диагностики, как вы видели, неутешительны. И это очень хорошо, что Алексей приехал именно к нам в ПримусАвто и понял, что этот автомобиль покупать не стоит. Ну а вы на будущее запишите наш номерок и тоже приезжайте на комплексную диагностику.